Здравствуйте, мои хорошие! С вами снова я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Тему, которую я сейчас затронул, она была. Поищите, посмотрите по старым записям. Витаминно-минеральные добавки. Но поступает очень много вопросов. Давайте мы ее обновим, давайте мы ее освежим, давайте мы ее еще раз затронем. Вы спрашиваете, кому давать, когда давать, как давать, какие витамины и минералы давать. Вопросов по витаминно-минеральному питанию очень много. Ну, начнем по порядку почему и зачем даются витамины это вам понятно для того чтобы пополнить организм сбалансировать по витаминам и минералам. если вы кормите своей пищей скажем так бытовой домашней вы даете курицу допустим допустим вы даете рис вы даете овощная диета у вас, вы даете кисломолочное, кефир, бифидок, бифилайф, просто квашку, э, творожок, даете. вы даете мясо, вот. И все это обязательно необходимо балансировать по витаминно-минеральному питанию. То есть, добавлять в корм витамины и минералы. Они сейчас идут все в комплексе. Какие витамины давать? Это... И большой вопрос, и в то же время это вроде как и не вопрос. Конкретно ответить на этот вопрос я не могу, да и не буду. Почему? Потому что в разных регионах, в страны, в разных регионах снабжение может сказать, что вроде бы одинаковое, но ассортимент может быть разный, и ничего страшного в этом нет. И вот по ценовой политике тоже не могу ответить на этот вопрос. У кого какой кошелек, у кого какие возможности. Лучше всего на свете. вам порекомендуют... В зоомагазине продавцы-консультанты. Единственное, что нужно вам им сказать, что какое у вас животное, какая собачка или щенок, возраст, примерный вес, порода. И они подберут и по цене, и по качеству. Но уж совсем слишком дешевых брать не следует, хотя они тоже там сбалансированы, все неплохо. Ну и дорогущих тоже, ну зачем уж слишком дорогие. Вот. Средняя ценовая политика, средние витаминки – вот. Их очень много. Я, если начну называть, это мы до вечера будем с вами разговаривать. А вот механизм действия и на что они, вот это вопрос врача. А вот какие, тоже скажет врач, порекомендует, но в конкретном случае, в данном конкретном случае. Если, допустим, гипокальцемия, то нехватка кальция, то это необходимо балансировать рацион по витаминно-минеральным, в частности, по Кальцию и фосфору. Кальций с фосфором вместе идут. Вот, чтобы кальций-фосфорное равновесие было, вот необходимо балансировать витамин. Это, э, если врач поставил диагноз, что гипокальцемия, там нехватка кальция, там с кожей проблемы с кем-то, с ну, врач знает. Вот. То тогда витамины богатые кальцием. Каротин, то же самое, можно там посмотреть. Выбор богатый сейчас, большой. Вот. По заболеванию можно выбрать. А так, в среднем, в целом, что если нет никаких таких показаний просто из того, что сбалансировать рацион по витаминно-минеральному обязательно, обязательно это очень важно. Если вы кормите коммерческими кормами, смело могу заверить, что они уже сбалансированы по витаминам и минералам, по протеину, по клетчатке и обменной энергии. Вот его хватает, его можно не балансировать этот корм, можно не балансировать. Кормите то же самое от ваших денежек, зависит от кошелька, зависит от возможностей и от потребностей и способностей. Не надо гнаться за дорогущими кормами, уж слишком что, но ну, есть возможность, пожалуйста, кто против. Они качественные хорошие. Средней ценовой политики то же самое вам проконсультирует и поможет выбрать специалист в зоомагазине вот, продавец-консультант скажете опять породу, возраст и вам подберут корма тонкость такая, что многие спрашивают еще вот сухие корма давать или давать в пакетиках можно давать и сухие и в пакетиках, ничего страшного в этом нет это неплохо, это не возбраняется но лучше давать одной марке допустим, даете роял конец вот роял конец сухие и роял конец в пакетиках или там пурина корма. Любой такой, вот средняя цировая политика. Вот, можно давать. И еще ни в коем случае нельзя, и не то, что не рекомендую, а нельзя смешивать корм со стола, который вы кормите свой. В обед дали рис, а вечером дали корма коммерческие. Или там утром дали корма, а в обед и вечером дали там грудку куриную. Ни в коем случае так нельзя. Вы обманываете пищеварительную систему и ни к чему хорошему это не приведет. Не надо этого делать. Нежелательно. Вот. Потому что это животное. Вот Надо все время помнить, что это животное. Там все на рефлексах и все на инстинктах. Вот примерно вот такой ответ мой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания. Всех вам благ. Удачи.